20 января 21 года, магазин электролюкс, опять идет вода из колодца, и потоками. тут вот фундамент магазина. 25 января. Ничего не меняется. Вода. Ручьём с мазутой. Куда-то вот под землю уходит. Тут уже грунт весь повалился. Скоро здание. Электролюкс уйдет под землю. 26 января. Очередная съемка. Катастрофы она обезьянская показать-то да, вообще прямо из колодца все это Земля вся провалилась. Дальше начинает проваливаться стена. Да, стоит. Тут угол наклона площадки уже драусыла.